Это весь отчет. Ты виноват в том, что проник туда без разрешения. Но благодаря твоим действиям жертву удалось вести к минимуму. В этот раз я проигнорирую пренабрежение правилами. Есть. Большое спасибо. Ты упомянул, что с пустым произошло что-то необычное. Могу ли я считать, что ты ничего не упустил в моем отчете? Может быть стоило упомянуть еще что-нибудь важное. Нет. Я упомянул все. Этот человек смог добраться до общества душ целости и сохранности. Не рассердил ли он там никого. Нужно хотя бы было спросить его имя. Это было довольно смело. С ее стороны. И она потрясающая, может. Масаки? Простите. Ничего, ничего. Девушка, с вами все в порядке. Неужели новый способ завести знакомство? Почему сразу такой вывод? Я дома. Похоже, что ты вчера. Сражалась с пустым и спасла шинигами. Я этого не делала. Это Герри! Зачем ты ей рассказала? Но проблема была! Масаки получила рану после атаки пустого. Если бы господин и госпожа не исцелили ее своими собственными техниками Квинси, то была вероятность того, что будущая кровь семьи Сида была бы испорчена. Скажи правду. Подожди, пожалуйста, мама. Масаки! Не может быть. Тебе нельзя находиться с этой непонятной штукой. Что это за драка у пустого? Что случилось с Масакей? Привет. Опасно, опасно. Ты был на грани. Покажи-ка мне. Это случилось, потому что она тебя защитила. Она нарушила закон Квинси. Неужели этому причина рано полученная тогда? Давайте это прекратим. Вы двое, пожалуйста, следуйте за мной. Я расскажу вам о способе спасти эту девушку. Я падаю. Падаю в глубокую дыру. Но почему-то я не переживаю и не чувствую себя странно. Я уже около сотни лет изучаю то, что с ней происходит. Да кто ты вообще такой? Меня зовут Урахара Киске. Меня выгнали из общества душ. Мне плевать, кто ты такой! Быстрее верни, Масаки, прежний облик! Я не говорил, что смогу сделать ее прежней. Масаки уже никогда не станет прежней. Этот недуг называют опустошением. Опустошение это технология, которую невозможно контролировать. Мы не можем вернуть ее прежнюю форму, но можем спасти ее жизнь. Я нашел способ остановить самоуничтожение души. Если. Поместить туда то, что противоположно пустому. Приведу пример. Если в тело вести вакцину, сделанную из стрелы Квинти и души человека, тогда можно остановить прогрессирование этого состояния. Если сказать проще, нужен тот, чья противоположная сила столкнется с ней. Нужна еще более сильная противоположная сила. Он должен будет находиться рядом с ней до самой ее смерти. Это ложь! Есть ведь другой способ! Ты проницательный человек. Быстро все понял. Да. У тебя нет выбора. Выбор есть только у тебя, Шиба и Син. Противоположность Квинти это шинигами. Сейчас, у Масаки, Борется Квинси и пустой. А их противоположность это одновременно тот, кто же Нигами и человек. Это особый ягай, который я создал. Если ты залезешь в него, то полностью превратишься в человека. Другими словами, станешь ее противоположностью. Не будешь об этом сожалеть? Конечно же, буду. И причем о многом. Но и что с того? Если сожаление буду вставлять мне палки в колеса, и я позволю умереть той, кто меня спас. Тогда завтра я буду себя ненавидеть. Хорошо. Я начинаю операцию. Привет! Я пришел, чтобы защитить тебя. Эй, пустой! Раз я пришел сюда, я тебе больше не позволю прикоснуться к ней пальцем. Гиацуга! шоу Связывание ваших душ прошло успешно. А ты ведь. Тот самый Шинигами. Пожалуйста, скажи, как тебя зовут? Вы оставили Масаки? Именно. Я не пойду. Я сказал тебе возвращаться. Я не оставлю вас одного. Моим предназначением является посвятить свое будущее и защитить вас любой ценой. С того дня, как я впервые встретила вас, моя жизнь стала принадлежать вам. Прошу вас, не заставляйте меня расстраиваться. Катагири, пошли домой. Как пожелаете. Молодой господин Масаки покинула семью Исида, ведь ее душа была смешана с пустым. Мне предстояло много чему научиться. Масаки часто приходила меня подразнить. Я сказал ей, что причина потери моей силы шнигами была ошибка, по которой меня изгнали из общества душ. Масаки уже поняла, что это была ложь. Похоже, что я совсем не умел врать. Она точно могла распознать любое мое вранье. И прощала любую ложь. В тот день твоя мать не должна была умереть. Даже несмотря на пустого внутри себя. И изначально была чистой квинти. А это значит, у нее была... Защитная способность Блута Ее вины Блута были прекрасно развиты Она должна была одолеть великого удильщика Этого не случилось тот день она потеряла силу Квинси Священный отбор, который лично провел Яхве Бах Яхве Бах Забрал у Квинси силу, которую он им даровал, и сделал из нее свою силу. Мать Урю, это Гириканая, изначально имела слабое тело, после этого она умерла. Тамасаки потеряла свою силу, проиграла в битве и погибла. Яхвыбах, предок всех Квинси, во всех Квинси течет его кровь. Отец, спасибо.